Друзья, всем привет! Вы на канале Fishin' и у нас вечерняя рыбалка на мормышку. Будем ловить сегодня вот таких окуней, их даже нано окуней, окунями сложно назвать. Первая цель протестировать палочку. Пинг сегодня у меня от серебряного ручья, серия на онлайн от 0,1 грамма до 2 грамм с тестом Мармышечка 0,3 грамма на ней подсажен мотель от Беркли метров наверное, на 15 примерно ждем окуня водоем просто переполнен мелким окунем обратите внимание работа палочки на таком микро окунь вот такой вот спортивный окунь молоко бежит продолжаем ловить акушат на этой неделе в субботу у нас будет соревнования от предприятия так сказать можно сказать что тренировочка такая небольшая Подсела я на эту мормышку окончательно. Палка просто чудеса творит с мормышкой, позволяя делать низкочастотную, точнее высокочастотную, мелкоаплитудную игру мормышки, что просто, просто выводит из себя любого окуня. Вот такого даже вот. Сейчас тай какой не выловили, поклёв больше нету, надо переходить на новое место. Переходим, переходим. Так, вот это очень перспективное место для этого водоема. Надвисшие кусты. Свальчик небольшой. И сразу, я думаю, сейчас поимеем окушка на забросе прям. Вот там вон ставечка стоит. Вот такие вот точки следует облавливать постоянно. Окунь держится возле кустиков навешивший над водой и рядом сварчика. Ждем, может быть, получится поймать хорошего окушка. Подходим к интересной точке, к очередной. Наверное, давайте вот так, чтобы кусты вдруг не зацепить. Вот он. Вот даже фрикцион сработал, ребята. Даже фрикцион сработал. На такой мелко-мелком окуне. Конечно, смешно. Окунь хватает как надо. Засекается за верхнюю гупу. Значит, все мы подобрали верно. И проводку, и оснастку, и снасть. Продолжаем получать эстетическое удовольствие от такой рыбалочки. О, о. О. Это, конечно, я уже фрикцион подрослагал маленько. Так что повеселите себя и вас. Но окунь очень-очень зло берет. подтянуть надо конечно тоже совсем вот он он красавчик вот он, он. мизинец окунь мелкий мизинчиковый Бежал. не знаю буду я в этом сезоне ловить большую рыбу не буду либо точнее сказать на другие снасти но это так увлекательно ловить на такую палочку вот он сразу тык-тык-тык -ты -ты. забираем собираем всех окуней Саша, мерзавец ну и ладно Проще не возиться с ним. Во, о, о, давит, давит, палочка вяжет так у ней. Не пожалел, что приобрел такую палочку новинка от серебряного ручья, ой-ой-ой, попал в кино. но даже здесь вот Акушата, нашел я стоик окуней. вот такой мелкий окунь уже с молокой весь и очень дикий, очень дикий окунь, очень дикий. Ветер выдает, ветер выдает. Вот даже сейчас хватало. Ах ты, вот он сидел, красавчик. Сидел, красавчик. И вот он добрал. Но будем надеяться на сегодняшней рыбалке, хоть нам какой-нибудь трофей для ультралайта, для экстра ультралайта войдется. Это уж совсем не камильфол. таран Берет. О, или что такое? И очередной безобразный матрос попадается на крючок. Мелкие мелкие мелкие мелкие. А дай дай дай. Но ну, это уже просто монстры. Монстры атакуют. Монстры атакуют. ревнования я на носу ребята ребят но ну, это просто хохма хохма таких окуней таскать тряпку тряпочку тряпулю ручка подождем и вот он он о о побился, бьется бьется как какой-то боец это 50 граммовый боец ведь в своей молоке Продолжаем разговор. Неужели это будет проводка пустая? Нет, га. О, мой О oh Я упал! Ну вот да так, для, весь, для маленького, для разнообразия видос ставлю, как я полетел. Не рискуйте, не рискуйте, не рискуйте. Так. И вот он он монстр. Ну все, ребята, я там на, наловился, обловился этого мелкого окуня. Точка работы, и запомним ее для субботы. Сходим сейчас на одну еще точку, все-таки надо проверять, а не увлекаться. Рыбалкой. О, там кто-то рыбачит, даже мы сейчас пойдем поинтересуемся, как у него дела. Сейчас только эту точку проверим. Пару окунишек здесь возьмем. Татарин все равно еще не приехал. Так, вот да, эта точечка. Эта точка принесла мне пятое место на городских. О, вот этот по маленько хоть покрупнее кушонок, граната 70 Грамм под семьдесят, грамм под семьдесят, вот у нас сидит, о, о, о, здесь хоть стайка покрупнее, здесь стайка хоть покрупнее, это дает надежду, о, отдай мне Надежда на благоприятный исход. вот взял я добрал тоже то же самое начинается идем дальше пробиваем точки какой это и окунь, и вот и окунь короче, вот они все точки здесь и надо работать будет здесь им надо будет поработать окуня просто, ребята, пресс на каждой точке срабатывает Окуня просто пресс. Продолжаем ловить окуня на новой точке. Не знаю, снимала камера до этого, не снимала. уж что подозрительно она. О, о, о. Отключилась. Не знаю, какой по счету, ну точно уже ближе к сотне На соревнованиях будет весело. Есть у меня один конкурент, который обошел меня на городских, занял третье место. Конечно, хороший мой знакомый, приятель. Работаем на одном предприятии. Надо отомстить ему. Вот оно. Просто ок. Точка вообще волшебная точка. Все понятно. Волшебная точка. Волшебный окунь. Волшебная палка тут творится какое-то волшебство вот он тянем тянем тянем может сойдешь сам Сварись, нет не сварится чудо окунь чудо окунь чудо окунь чудо окунь сидит там нет все, сам свалился с богу больше мне мозгой компенсировал почему ну так привязываю просто и все ну все дорогие друзья будем прощаться окунь прет вот на этом сейчас окружка вам вытащу последний раз на всех точках окунь активный Поймал уже больше сотни хвостов. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ставим дизлайки, кому окунь этот не понравился. А я бы еще минут 15 покидаю и поеду. Приехал мой друг и соперник в субботу, который на соревнованиях будет. Тоже тренироваться. Я в принципе все понятно здесь какие точки нужно обкидывать, как ловить этого хитрого окуня. Вот он еще один уже сидит. Вот сошел. Такие вот дела. Сейчас, ладно, вам еще одного в камеру. И прощаться будем. Следующие рыбалки все будут уже на водоемах с крупным, надеюсь, окунем. Это так, для соревнования, подготовка к соревнованиям. Вот еще. Зачетный спортивный окушок. Всем пока-пока. Не хвоста, ни чеши.